что мои друзья, у меня друзья, они, во-первых, во они курящие, но они либо не едящие, либо полодящие. Но они такие, какие они есть. Но пока не пришло в сознание, людей через вот эти вот вести смысла нет. Голодание, оно клевое, когда есть э, запрос по здоровью. Но это тоже нужно очень аккуратно, чтобы не сжечь почки. Поэтому все, что касается вегетарианства, сыроения, еще что-то, это тоже такое условное, что ты выходишь на определенный уровень здоровья, вот, а потом если не приходит сознание, ты можешь обратно перейти. Потому что иначе ты только. только без принятия себя ты все равно закупишь что-то здоровье поэтому здесь нужно очень четко очень тонко понимать что это просто твой определенный шаг к чему-то по знанию потому что люди например которые вот у меня есть друг слава наверное о нем тоже уже многие слышали вот, с которым идет вот эти троечки он ну и вообще вся получается и отец у него такой они ну, просветленные то есть он видит Он, вот. он э, может мясо поесть, он курит, а может не есть несколько месяцев и не пить. Для него это тоже абсолютно мало. Да, то есть неприятный абсолютно предел. Про физическое тело. Я бы вам хотела сегодня рассказать, физическое тело это вот наши возможности, чтобы вы понимали, что, почему с ним вся любая информация, которая к нам приходит, она приходит через наше физическое тело. Да, я не тело, я не рука, я не нога. Но я, эта рука, это мой инструмент, нога мой инструмент. И я тоже могу сказать, что я и рука, и нога. И если бы у меня не было физического тела, я бы вам ничего бы не сказала без него. Поэтому это один из величайших даров, который есть вот здесь, в этой плотности. И от него нужно не уходить, а наоборот им пользоваться. Этим физическим телом. Когда я только услышала про депривацию сна, я начала спрашивать, а что такое депривация сна, как бы зачем она, я так люблю спать, как зачем она нужна. Вот. И максимум, что я услышала, ну там, там погоду можешь у меня, самолет не уйдет, mm. еще что-то. Вот. Ну как бы ерунда, меня любая погода устраивает, как бы все нормально. И mm. уходила я в неедение, два меся 4 месяца, четыре месяца, он как отвалится? Он становится минимальным, а ты начинаешь спать там, не каждый день, и там часа два-три в сутки. И, и меня так вполне устраивало, не понимала, зачем вообще убирать. Ну, была такая ситуация, когда эта пандемия хлопнула. До пандемии у меня, было, ну, у меня было достаточно крупное агентство недвижимости с несколькими филиалами. То есть у меня у меня было три бизнеса, я такая достаточно была бизнес что мне как бы все время где-нибудь ездила, где-нибудь моталась там, ну, моталась в месяц, по городу даже, да? И все было хорошо. Когда вот эта пандемия шлепнула, конечно же, вот это вот все закрылось. У нас в городе, в Екатеринбурге, я жила на тот момент, у нас работали только больницы, трамваи и такси. Больше ничего не работало. У меня был достаточно большой дом, семья. И мне нужно было это все задержать. Максимум, куда я смогла пойти, это в такси. Я пошла таксистом в Яндекс.Такси. Но чтобы это все заработать, вот такие вот как бы немалые деньги, на Яндекс такси дается программа 16 часов, потом она закрывается. И я жила за городом, у меня был дом. Чтобы приехать в город там какое-то время, чтобы съездить на мойку, еще что-то, в результате получалось, что у меня на работу уходит примерно где-то 20 часов. Я когда приезжала домой, у меня получалось такое, на 4 часа я приезжаю домой, мне нужно было принять душ, поспать, либо помыться. Я всегда выбирала поспать, либо, ой, поспать, либо помыться. поспать либо поесть. Я всегда выбирала поспать, думаю, с едой я знаю, как работать, как бы я все время везде. Но так как я всегда была убеждена, что спать это норма, и у меня, в принципе, когда я кушала, у меня было стандартно 8-10 часов я спала, и меня это вполне устраивало, что у меня на сон примерно выходило где-то часа два-два с половиной. Для меня это была тогда не норма. То есть для меня это была практически депривация. И как-то один день, когда уже вот в таком графике вот я два часа сплю, это, наверное, был день пятый. И у меня был ночной заказ. И у нас там в Екатеринбурге, естественно, это город большой, там есть новый район, где построили 26-этажки. И они вот такие вот, как бы, когда строили, конечно, это красиво, но когда ночью заставлена машина, когда все уже дома, там проехать по двору практически невозможно. Но так как у нас люди два от разные, и заплатил таксиста везде меня до подъезда, никто, конечно, до подъезда пешком не идет. И там нужно было, чтобы до подъезда проехать, ну, где-то, наверное, метров 150. И чтобы проехать так, как машины все стоят, мне пришлось одно зеркало проехала, а назад э, машина стоит, как бы получилось, что двор не сквозной. Получилось, что нужно ехать обратно. Я работала на обычном Ренолого. Естественно, там никакой камеры заднего вида не было. Вот. И я когда выезжала, естественно, с одним зеркалом, чтобы не затронуть машину, машины стоят дорогие. Я ехала в напряжение. Вот я ехала в напряжении мне четко, четко картинка, что сзади меня стоит вот какие-то цветы -то, вот, какие каменные. Я остановилась, думаю, ну как бы я понимаю, что я этого увидеть не могла, как я это вижу, и э, остановилась, немножко проехала, чтобы двери хотя бы открыть, вышла, смотрю, и там действительно четкая картинка та, которую я увидела. А. Ну, в результате я все выехала, думаю, ну, надо же, какие чудеса в происходят. Думает, да, какие чудеса я в чудеса вообще не верю, сложился совсем. Думает, да, какие чудеса, видимо, не знаю, думаю, может быть что-то там на то, что я не ем. А не ела, наверное, уже недели две где-то, <къем> может, не ем, такого раньше не было, думаю, может, потому что не сплю. И у меня вот это вот закралось, что может, потому что не сплю. Вот, я думаю, наверное, какие-то чувства все-таки обострились. И а, вот это во мне зрело какое-то время, и когда я уже открыли границы, я собрала детей, переехала в Приехала в Краснодарский край, и на тот момент я уже не ела два с половиной месяца где-то. Месяц. И думаю, ну хорошо, вот сейчас тепло, красиво, там как бы, ну для меня юг это всегда красота, это зелень. Я думаю, попробую я бы практиковать вот это вот не спальня. Что из этого получится? И буквально на второй день, когда я убирала сон, я садилась и ходила на улицу, а мы жили в маленьком городке и в конце городка. То есть там машин, если ночью они ездили, то ну, там одна-две машины за ночь проезжали Марсом, тишина. Вот. И я поняла, что я чувствую воздух по-другому, когда я в Испании обостряются все, все чувствования. Вот. И ты не в том, что чувствуешь, что этот воздух он становится плотным. Ты слышишь каждый звук с каким-то подзвуком. Такое ощущение, что у тебя просто, Открывается какой-то вот этот вот слух, вот теснослышанный, или как его назвать, что если, например, птичка поет, ты по одному слышишь, а тут ты слышишь под звук, то есть он настолько другой, что вот его описать словами, я даже не знаю, как описать, потому что я не музыкант, не могу выразить вот это. он абсолютно другой, более глубокий, и ты понимаешь, что ты можешь вот этот звук ловить не ушами, а ведь